В самом начале этого интервью мы хотим сказать огромнейшее спасибо правозащитному объединению Команде 29 за доверие и помощь в организации этой съемки. Маргарит, вы знаете такого музыканта Василия Обломова? Он написал песню «Еду в Магадан» в свое время. Ну, слышала песню «Еду». Чуть не напела. Да, этот же музыкант сочинил песню, которая называется "Запотела моя забрала". Сразу после э, акции 23 числа. Ну и как вы понимаете, это связано с событиями, с которыми произошли с вами. Да? Э, mm -hmm. Как вот вообще ваше отношение к тому, что вот, вот такие случаи, они у нас входят в фольклор, и вообще то, что произошло с вами, э, стало известно ну, не только на всю страну, но и на э, за ее пределами? Ну что касается меня, я просто случайно попала в камеру. В принципе там пострадало там много людей но раз так получилось и я очень рада что люди возмущаются что на моем месте любой бы человек мог оказаться вот ну благодарю всех кто откликнулся кто сочувствует кто помогает ну конечно я рада что есть неравнодушные людей что нас много вообще вы до вот этой даты, до событий, которые были в январе и там, что у нас было за полгода до этого с отравлением, Алексея, как-то следили за политической повесткой в стране? Ну, конечно, я слежу за ситуацией в стране и вообще в мире. Я же человек, который живет на земле, и от меня зависит тоже многое. А как относятся ваши родственники, соседи к тому, что у вас есть какая-то политическая позиция? Ну, с соседями-то я мало об этом говорю. Хотя есть такие, да, в основном молодые, которые, конечно, тоже имеют такие же взгляды, как и я. Но многие поддерживают, многие наоборот. Кстати, я заметила, что вот те люди, которые мне всегда помогали, хорошие люди, они, как правило, поддерживают меня и на политических взглядах. Вещами, кто помогал, они тоже, да, они против этой власти, как правило. А те, которые бегали за Путина голосовать, они то, по просьбе там кураторов своих или грязью обливают, или так. Ну, в общем, не одобряют. А как ваши доводят. дети относятся к, тому, относятся к тому, что вы вот, ходите на акции? Нормально, они сами ходили. А, то есть это у вас семейная? Семейная. <laughs> у меня старший сын постоянно бывал на акции, он там и оттаскивал. Ну, у кого хватал полицей, вырывал, помогал. Угу. Нет, они активные у меня, ребята. А, меня интересует, как вы связались с командой 29, как вы познакомились? Ну, я уже рассказывал несколько раз что когда меня просто выкинули с Питера, и, ну, я поняла, что вот это все было фальш. Потом я вспоминаю, что они врали про то забрало, то пер, перцом баллончиком якобы ему прыснули в глаза. То есть, я думаю, ну, как же ему прыснули в глаза, если он так прицельно ударил мне под дых, да? Ногой тем более, левой. Ну, то есть вот эта ложь как-то всплыла, потом у меня обезболивающее закончилось. Боли начались адски, я поняла, что... Ну, я в очень плохом состоянии, и про это забрала, и вот эта вся ситуация, и, в общем, я поняла, что нужно обратиться к адвокату какому-нибудь, ну, и тут вот так мне совпало, что позвонил один корреспондент, и мы с ним договорились, что вот он найдет, но он знал уже, какие, какая группа у нас занимается правозащитой, такими вот делами, это команда 29, есть, ну, это уже на слуху, и я раньше слышала тоже, то есть совпало тут сразу все, то есть мы нашли друг друга просто. Ну, инициатива была моя, конечно. Как взаимодействие происходило и сейчас происходит? Ну, хорошо происходит. Там созвонились, приехали ребята, и все. Ну, ну я, я сразу почувствовала, я чувствовала до этого себя очень беззащитной, уязвимой. А тут, ну, просто это уже другое состояние, такой защищенности, уверенности, что ты не один. А ну, кейс Маргариты Юдина, он всколыхнул общественность всколыхнул не только общество санкт-петербурга но всей страны и к нам обратилась сама маргарита за помощью попросила оказать ей юридическую поддержку в этой непростой для нее ситуации ну просто здесь не было никаких непрофессиональных шансов отказаться скажем так ни не личных ни этических то есть мы не могли пройти мимо этого кейса наверняка кто-то из общественности спросит Какая все-таки у вас выгода вот в этом? Почему вот вы этим занимаетесь? Ну, выгоды нет никакой. Я занимаюсь как адвокат. У адвоката одна выгода, чтобы интересы доверителей были, были соблюдены. Как адвокат я не могу работать ни на какую-то политическую сторону, ни на общественный интерес. Я могу только работать на своего доверителя, на Маргариту Юдину. И здесь мой, наверное, личный интерес в том, чтобы был соблюден закон и чтобы были соблюдены права, Маргариты в этом деле. За все время работы с Маргаритой, какие у вас были проблемы? С чем вы сталкивались? Насколько я знаю, за вами была слежка, у вас было какое-то давление, может быть, что-то еще из такого небанального происходило? А, ну, знаете, я не первый год участвую в таких непростых, скажем так, уголовных делах. Вот, например, дела, связаны с государственной безопасностью, дела о госизмене, о шпионаже, там я защищаю обвиняемых, и в таких делах приходится сталкиваться с давлением государства. Это действительно и попытки взломов аккаунтов в соцсетях, это и постоянная слежка. То есть государство стремится показать, что мы следим за вами, что мы вас контролируем, что вы у нас на заметке. Однако вот в деле Маргариты Юдиной был повторен весь комплекс этих мероприятий, хотя она не является необвиняемой она является ну, потенциальной жертвой, э, и никакого даже уголовного дела нет. И мы столкнулись с тем, что за Маргаритой буквально с первых часов, как она э, вышла из больницы Джанилидзе, была установлена слежка, было установлено постоянное давление. Э, глава администрации города Луги в, в, в комментариях с ней грозил, что отберет детей. К ней в первый же день приехали органы опеки и прокуратура э, с какими-то вопросами, но ну, явно это вопросы не обеспечения ее дровами или каким то предметами первой необходимости, это наверняка были вопросы, связанные с ее несовершеннолетней дочерью. Вот такое давление было с нами. То есть каждый день нас опекало несколько сотрудников правоохранительных органов, за нами была основана наружка, и любое наше действие было связано с этим. Ну а если говорить о давлении на саму Маргариту, то первому давлению она подверглась... В больнице Ее только везли в палату реанимации с приемного покоя, а в палате ее уже ждал сотрудник полиции. И этот сотрудник полиции постоянно с ней дежурил на протяжении всего времени нахождения в больнице. К ней, как на работу ходили какие-то странные корреспонденты, о которых она не знает, которые не говорили, что ведут видеозапись, приходили сотрудники полиции, оказывалось с нее давление, принимали наши прими наши извинения, прими наши извинения, иначе тебе придется самой добираться э, домой. Ты живешь далеко, иначе могут быть какие-то проблемы. А если примешь извинения, мы э, поможем тебе решить все вопросы, которые, которые у тебя сейчас есть. За мной также несколько дней постоянно ввелась слежка. То есть, куда бы я ни шел, подавать заявление в Следственный комитет. Меня сопровождало 5-6 человек э, наружного наблюдения, которые съехали со мной в автобусе и преследовали даже машин, на машине мой автобус. Я ехал домой, за мной ехали, ехало несколько экипажей. Я с кем-то встречался, например, с коллег, с адвокатов. За ним также впоследствии устанавливал слежка пока он не доберется до дома. То есть вот такой была жизнь на протяжении практически недели после выписки Маргариты. И, и даже в СМИ. Да, об этом было сказано? Да, да, была какая-то статья в, в желтой прессе. У них там, правда, просмотров всего, наверное, 200 было. И там меня назвали политтехнологом, который что-то собирается сделать с Маргаритой, использовать ее какое-то знамя перед протестной акцией. Вы говорили сейчас про вранье, которое было. Сразу вспоминается самый такой интересный случай, наш легендарный Владимир. Соловьев в своей передаче сказал про вас, что ОМОНовец вас отталкивает, а не бьет. И ее на самом деле не, не бьют там по лицу, ее отталкивает ногой, да, упираясь в живот, и отталкивает. Дальше все остальное вы знаете. А другое издание сказало, что вас оттолкнули резиновой дубинкой, а не, а не ногой. Вот это вот э, вранье, которое мы понимаем, что это вранье, вот как вы вообще относитесь к этому? Вот что вы можете сказать людям, которые вот... Э, Согласно своей профессии должны доносить правду, а происходит все ровным счетом наоборот. Ну это зазеркалье, у них все наоборот, у них вывески все фальшивые. И суды, не суды, и так называемые правоохранители, это каратели. То есть и правительство ненародное, антинародное. То есть, ну, фальш, то есть это ряженные люди все. И пропагандисты, и не журналисты тоже. Ну, а. поэтому лошадь главное, оружие. Вообще ваше отношение к Алексею Навальному? Вы считаете себя? Вот, может, это как грубо звучит вот, навальнисткой, как это сейчас вот, приштамповывают многие? Или вот какую политическую позицию непосредственно занимаете? Нет, вы понимаете, я в Алексее вижу прежде всего человека, которого оклеветали, затравили, которого хотели убить. Вы понимаете, если вы видите, что лежит человек, которому плохо или которого бьют? Вы, прежде чем ему помочь, уже не будете спрашивать его политические взгляды. Для меня, прежде всего, он человек. А политические взгляды, в чем-то я согласна, в чем-то нет, это уже не важно. Если будет настоящая нормальная страна, с нормальной политической жизнью и системой, то там на выборах это определяется, какие взгляды у кого, а не путем отравлений, преследований или репрессий. Ну вот Путин нам приводит в пример там, жестокие примеры, когда полиция ведет себя не очень хорошо по отношению к протестующим гражданам. Во-первых, там граждане протестуют действительно жестко и с ударами, и с битьем, и с огнем, и сжигают машины, там не сравнить с теми божьими дуванчиками, которые выходят у нас. Вот. Но полиция при этом ведет себя не жестко, как вот там утрируют. Ну, бывают моменты, но ну, это в основном в Соединенных Штатах Америки, а в Европе нет, там запрещены жестокие методы подавления. И если даже Путин сравнивает там какие-то примеры единичные, да, приводит пример нашим силовикам, что вот, смотрите, у них тоже это есть, то лучше бы сравнил их зарплаты и зарплаты наших силовиков. То есть у них зарплаты в 6 раз больше, если не в 10 у некоторых. У вас есть какое-то свое мнение по поводу того, на чьей стороне полицейские и почему они себя так ведут Я не знаю во первых это пропаганда оболванивания дело в том что им внушается что вот там запад хочет нас захватить но россия она уже давно захвачена то есть барыги вот эти скупке скраденного на, на западе они скупают все наши ресурсы и так наши менеджеры которые называются правительством, и так ему капитал, капиталы, причем деньги за эти ресурсы, все это оставляется в их же банках. То есть им выгодно наше правительство. Поэтому тут никакого противостояния нет. И вот обманывают этих полицейских, что кто-то хочет там прийти захватить наши ковры и сортиры. Ну это глупость, это несусветная просто глупость. Ложь на уровне Киселева. Нас смотрят разные люди, в том числе и наверняка сотрудники полиции, а может даже и те самые, которые э, были в тот день, когда с вами случилось это несчастье. И как раз вам, может быть, есть что им сказать. Ну, мне есть много, что сказать полиции. Во-первых, ребята, вы такие же дети этой страны, как и мы. Вы... На нашей стороне правда, а на вашей стороне пока сила. И кто, те, кто прячется за вами, без вас просто нули без палок, нули без дубинок, то есть мыльные пузыри. Если вы не будете их поддерживать, они просто слиняют на Запад и оставят нас в покое. То есть от вас зависит будущее России, от того, что будет страной. То есть задумайтесь, кому вы служите. Дело в том, что мы не нужны этой власти, она не заботится о нас. И вы ей тоже будете не нужны. Вы нужны, пока вы махаете дубинками. А когда надобность вас исчезнет, они также избавятся и от вас, также вас кинут всех. Они соблазняют вас перспективами, а на самом деле вывезли свои семьи на Запад давно уже, потому что знают, что в этой стране при их правлении никаких перспектив нет. Единственная ваша перспектива ⁇ это ухнуть вместе с нами в пропасть вместе с остальным народом. Они благополучно все смоются на Запад, на свои виллы. Поэтому я призываю вас, не выполнять их подлые антинародные приказы. Ваша совесть будет чиста перед народом. Просто достаточно не выполнять их подлые антинародные преступные приказы. Если страна будет нормальной, процветающей, если вы будете на стороне народа, вы сможете жить благополучно вместе со всем народом, а не вопреки ему незаблоденные кости а работать на нормальной работе служить нормальной армии служить народу а не ворам и жуликам и убийцам хочу сказать Коля Коля уходи оттуда в нормальной стране у тебя будет какой-нибудь автосервис или день какой-нибудь цветочный бизнес, ну что-нибудь нормальное. Не нужно бить людей, пожалуйста. Ну, под под Колес сейчас подразумеваем нашего условного полицейского, да, да, которым... Да. Коля, очень тебя прошу, не нужно больше этого делать. Понимаете, они прячутся за вами, потом смоются и подставят вас, и вы будете за все отвечать. Они разведут руками и скажут, а кто вас спросил выполнять? Кто вас просил это делать? Сами виноваты. Вы действительно останетесь виноваты, поверьте. А пока они за вашей спиной грабят страну, проводят геноцид, и вина в этом тоже ляжет на вас. Вы соучастники, вы понимаете, что вы творите. Они вашими руками творят. Вы же не марионетки, вы же живые люди. Вы граждане нашей страны. Вы наши сыновья. Вы должны подумать, кому вы служите. Подумайте, дети больные сейчас где-то умирают им не могут обеспечить нормальное лечение. Зато вас экипировали по полной дубинками, электрошокерами, а скоро выдадут оружие, чтобы вы в нас стреляли. Не стреляйте, пожалуйста. Маргарит, а вопрос, который меня волновал, честно говоря, довольно долго, поскольку я у вас когда-то побывал дома, несколько недель назад, и видел, что у вас есть семь котов, да. одна собака да. и большая комната с цветами. Откуда вот эта любовь? Ну, люблю все красивое. Ну, котят у меня даже... Насчет собак. Котят у меня даже при... приют был небольшой. Потому что у меня дети, например, не могут мимо брошенных животных пройти. Все время приводят. Ну, и я тоже... Ну, цветы-цветы я всегда любила с детства. Хотелось, не знаю, может быть, какую-то теплицу на участке сделать? или Ну, это моя мечта, у меня просто денег не было, <laughs> конечно же. Все время мечтаю теплицу uh -huh. сделать. Ну, я ее делала, кстати, у меня была даже стеклянная оранжерея, небольшая такая, маленькая. Потом родители разбирали времянку, и там и стекла уже побились, и так, все, и пропало. А потом уже... Из пленки что-то делала. Но это недолговечно. Сразу же после того случая, который произошел с вами 23 января, независимые муниципальные депутаты разработали инициативу для того, чтобы э, вам помочь финансово. И в течение нескольких дней собрали довольно приличную сумму денег, которую э, они э, передали вам с целью, чтобы погасить ваши два кредита и привести в порядок ваш участок. У вас какие-то средства, я так понимаю, остались? Вот, наверное, что-то и в ту самую теплицу пойдет даже осуществление мечты. Что еще у вас в планах? Я вот в интервью слышал, что вы хотите забор сделать еще как-то. Ну, да, я, да, мы с детьми сами все делаем. Мы полы даже сами, ну все там, заготавливали, чуть-чуть ли доски только покупали, правда. Вот, все остальное как-то находили, изыскивали. Спасибо большое всем, кто помог. Большая очень благодарность от, от детей, от моих. Они очень рады сын даже купил гитару, которую мечтал. А что касается, да, остальное я хочу все-таки помочь, потому что как-то несправедливо, что пострадало, пострадало много человек, а помощь в основном мне, поскольку я попала на камеру и пошел резонанс. Конечно же, нужно поделиться и помочь тем, кто сейчас находится в плену. Ну я называю вещи своими именами, укорательной системы кто сидит политическим заключенным, кто нуждается. В общем, нашим людям, кто пострадал, ну, кто страдает от этой системы. Так же, как и моя семья. Это все, кто были задержаны на... Вот, и, Конечно, конечно, конечно, все ребята. Потому что мне очень было тяжело видеть. Кстати, я хотела сказать, что вот они приходили ко мне, спектакль с этим прощением устроили, когда просят о прощении, это подразумевает то, что это больше не повторится. И они с... точно так же, я потом сотрела, били других людей. За кому нужно это прощение? То есть они то же самое били, как бы меня. То есть какая разница? Что вот это липовое прощение было, чтобы погасить людское возмущение? Нет, тут просто кощунство, слов нет у меня. Хочу закончить все-таки на более позитивной ноте. Вы в интервью команде «29» упомянули то, что в 2024 году вы собираетесь побороться за пост мэра города Луги, и теперь вы не отмажетесь, я обязательно вас об этом спрошу. Давайте представим, что условно вы стали мэром Луги. Какие вот первые инициативы вы хотите провести? — ну, дошутилась да я. Но, во с... Ну, во-первых, там сразу много чего. Во-первых, это помощь малоимущим в первую очередь. А их много, да, в городе? Очень много, да. Помощь старикам. У нас очень много стариков беспомощных. Помощь детям из малообеспеченных семей. Потом решить проблему с безнадзорными, бездомными животными. То есть не убивать их, а создать хорошие приюты, волонтерскую службу наладить. Ну, конечно же, у нас и инфраструктура гнилая, и дороги плохие, это само собой. То есть сделать нормальные дороги, благоустроить, чтобы город был похож на город, а не на свалку. Ну, конечно, мы победим. Мы не можем не победить, потому что это наша жизнь, это наша судьба, это наша страна, это наше будущее. Мы же не самоубийцы, чтобы продолжать жить в этой системе людоедской.